Где мы находимся? Мы федеральная сеть. В более чем в 40 городах мира у нас есть дизайнер, прораб и технолог. Мы заключаем с вами договор. Вы вносите оплату на расчетный счет. Мы присылаем вам кассовый чек. Все прозрачно. Большинство клиентов устраивает такой формат работы.